И этом видео мы будем не это видео будет не как его сказать не майкрафт не будварс это видео будет тогда ну разговор меня спрашивали один числа когда будет садить стримы проводиться вот я хочу ответить стримы у меня будут где-то через месяц, где-то недели, 2-3, где-то так. Пойду. И вот э, стримы у меня будут проводиться в конце учебы. Да, в конце учебы. Да, И вот стриму у меня будут в конце учебы проводиться по выходным, вот воскресенье и так далее. Ну и вот. И вот я ответил на вас вопрос. И теперь я хочу вас спросить, можете под... Буду стримы проходить, да, по субботе выходным там вот так вот где-то будут проходить они. Так вот так что ждите мои стримы. Я оставлю один ссылку на один канал, он очень много стримит, кстати. Очень прип... много стримит, больше меня и все такое. Погнали. Погнали. Да. Потом что хотел еще сказать? Что хотел сказать? Вот что это было? Меня никто не скинул, а я как-то упал. Что хотел сказать? И вот если вы наберете много лайков чтобы ну, много лайков тогда выпущу спидрам против охотников или 100 дней выживания в ходкоре выбирать вам а Очень хочу проводить стримы это все. А я ставлю ссылку на канал моего друга, он стример и такой вс. А я сам буду стримить на выходных. В... Ну, да, через месяц, недели где-то так буду стримить. Так строится так так так все наверное это последний катка это видео будет короткие вы э, кто-то еще спрашивал меня в дискорде почему я не оставляю ссылки на свой дискорд и все такое и не занимаюсь я буду снимать свепкой к на стримах и, да, буду на и, что будет буду еще буду еще и, наверное на этом будем заканчивать и ссылку на этот ресурс пак я оставлю в описании и ссылку на свой дискорд я оставлю в описании и на канал своего друга Ламлиза, он стример начинающий, он очень много стримит. Я, мы сегодня у нас был совместный Что это было? Наверное, на этом мы будем уже заканчивать. Всем пока. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока.